Европейская помощь в тушении пожаров в Греции. Почти 200 пожарных из европейских стран помогут в борьбе с лесными пожарами в Греции в рамках пилотного проекта по предварительному размещению, стартовавшего 1 июля. Первые 28 пожарных из Румынии уже на собственном транспорте прибыли в нашу страну. Молодые пожарные, в основном в возрасте до 30 лет, из Болгарии. Германии, Франции, Румыния, Норвегии и Финляндии будут базироваться в Афинах, Ларисии и Триполи в течение двух месяцев июля, и августа они будут готовы оказать помощь в тушении возможных возгораний моторизованными и пешими пожарными командами, пишет СНН, Жир, миссия болгар, румын и французов будет состоять из моторизованных секций с собственными транспортными средствами, а немцы, финны и норвежцы будут представлены пешими командами, собственными насосами и шлангами которые будут прикрепляться к греческим транспортным средствам для работы. Миссия из Норвегии привезет с собой беспилотник для более эффективного участия в ликвидации последствий пожаров, как рассказывает агентству Василис Бикас, координатор Греческой ассоциации офицеров иностранных миссий, европейские пожарные всегда будут иметь контакт с офицером греческой пожарной бригады который будет действовать как связанный между ними и греческими пожарными. В Афинах три сотрудника пожарной службы будут выполнять функции офицеров связи, а в Триполе и Ларисе от одного до двух. Бикас объясняет, то есть в случае инцидента, когда им прикажут идти и сотрудничать, с ними всегда будет греческий офицер. Сначала греческие пожарные поедут первыми, а затем поедут они, чтобы действовать вместе, всегда с греческими пожарными на месте и с греческим офицером Румынская миссия состоит из 28 человек и 5 оперативных машин И будет находиться в Афинах до 31 июля В течение июля румынские пожарные поменяются сменами один раз так как 15 июля их сменит 28 других румынских коллег, которые останутся в Афинах до 31 июля. С 1 августа 25 года французских пожарных, моторизованных подразделений приступят к работе с 4 оперативными и 3 вспомогательными автомобилями, которые будут находиться в Афинах до конца месяца. Ожидается, что в состав французской миссии войдут пожарные, которые были вызваны для борьбы с лесными пожарами на Корсике. В Ларисе уже находится миссия из Болгарии из 16 пожарных с четырех автомобилями которая с сегодняшнего дня и до 31 июля сможет сотрудничать с греческими огнеборцами. Кроме того, 15 или 16 июля в Триполи должна обосноваться пешая команда из Германии. Которая будет состоять из 16 человек Она останется там до 31 июля Затем ее сменит 14 норвежских коллег А 2 августа в Триполе будут размещены 24 пожарных из Финляндии В течение августа норвежцы и финны поменяются сменами по одному разу их заменят 14 и 24 коллеги соответственно Пилотный проект по предварительному раз смещению пожарных запущен в этом году. Он реализуется через Европейский механизм гражданской защиты при поддержке Йог и комиссара Янеза Ленарчича, ответственного за гуманитарную помощь и управление кризисами. Впервые Греция заранее примет пожарных из шести стран Европы для оказания помощи в противопожарной защите и обмена ноу-хау. Программа позволит оперативно реагировать на возгорание, не теряя драгоценного времени на транспортировку сил. Подготовка европейских пожарных началась на этой неделе, когда девять глав миссии из Болгарии, Франции, Румынии и Финляндии приняли участие в непрерывном обучении, проводимом опытными офицерами пожарной охраны и гражданской защиты. А четыре главы миссии Германии и Норвегии приняли участие в онлайн-тренинге. Сегодня, в субботу 2 июля, министр климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стелянидис проведет в пожарной академии церемонию встречи миссии румынских пожарных, прибывших вчера в страну.